Всем привет! Добро пожаловать на канал Science TV! Сегодня мы разберем тему психологического направления. А если быть точнее, то сегодня, посмотрев это видео, до конца вы узнаете о 6 проблемах, которые имеются только у самых умных людей. А перед началом просмотра я займу у вас всего 10 секунд, чтобы поблагодарить вас за вашу поддержку и за то, что цените такие видео. Искренне вам спасибо! Ну а теперь мы можем начинать! И кто знает, возможно, вы входите в это число людей. Я уверен в том, что вы когда-нибудь задумывались над тем, как решить свои проблемы. Ведь так и после того как вы нашли ее решение и сумели ее решить, то я уверен на все 1 триллиард процентов, что вы чувствовали себя так, как будто бы вы являетесь самым умным человеком на планете Земля. Ну вот. А вы знали, что даже люди с самыми высокими показателями IQ переживают довольно сильные взлеты и падения? И вашему вниманию 6 проблем, которые возникают у самых умных людей нашей планеты. Но перед началом я хочу сообщить тебе, что это видео ни в коем случае не подходит для тебя в качестве самодиагностики, поскольку это не является шкалой для оценки твоего интеллекта. И вроде бы я все сказал. Да, точно все сказал. Теперь можно перейти и к самим проблемам. Во-первых, как ни странно, такие люди испытывают сильные психологические расстройства. Психолог и исследователь Рут Калипини провела исследование, в котором все ее участники были членами American Mansion. Там, к слову, целая толпа очень умных людей. Короче говоря, это общество с высоким уровнем IQ, входящих всего в 2% населения земного шара. В ходе эксперимента, не знаю как, но у большинства этих участников имелись такие диагнозы, как дефицит внимания, расстройство гиперактивности и психологические заболевания, которые включают экологическую и пищевую аллергию, астму и аутоиммунные заболевания. Вторая проблема заключается в том, что умные люди часто бывают полуночниками. А теперь именно ты! Подумай над этими двумя вопросами и ответь честно для себя же, окей? Ты часто просыпаешься в полуночное время и бодрствуешь ли ты, пока весь остальной мир спит? А если быть вкратце, то работаешь ли ты до самой глубокой ночи, когда уже все спят в это время? По мнению исследователей Ричарда, Роберта и Патрика группы психологов, люди который так делают, имеет более высокие показатели уровня интеллекта, то есть IQ. Хотя для вас может показаться, что быть совой ⁇ это замечательная идея для занятий. Откуда вы это знаете? А может есть и минусы работы всю ночь? Давайте разберем поподробнее. Ваш график в таком случае, скорее всего, испортится. Работая всю ночь напролет, вы не спите, и ваш график сна нарушается а потом еще и рано вставать на работу. А если вы не выспитесь, то вы будете сонным, и ваш организм будет испытывать сильную перегрузку и напряжение, как психологическую, так и умственную. И дела, назначенные в этот день, придется отменять, так как вы слишком устали для того, чтобы что-то делать, потому что вы работали всю ночь. Проблема номер три заключается в том, что умные люди возлагают для себя большие надежды. Ваши результаты тестов были на высоте, и вы воспринимали себя как самый умный и одаренный человек, и это повысило ожидания других людей о а вас? Да, конечно, в этом случае у вас будут большие ожидания насчет себя. Другие люди думают, что вы обязательно напишите любой тест на супер суперотличное, и вы сами этого осознаете и берете дополнительный груз на свои плечи. В большинстве случаев такие ожидания от других людей и от себя приводят к очень сильному стрессу, если вы, конечно, не способны ими эффективно управлять. Как говорится, чем бы ты ни занимался, нужно смотреть в будущее и не расстраиваться при совершении ошибок, а нужно как можно быстрее решать их и двигаться вперед к новым вершинам. Проблема номер четыре. Умные люди перевозбудимые и часто имеют много энергии. У тебя когда-нибудь был умный друг, который всегда казался чрезвычайно напряженным и возбудимым во всем? Наверняка твой друг проводит долгие часы без сна, потому что он всегда гиперсосредоточен на своей работе. В 1960-х годах польский психолог и психиатр Казимеш Домбровский предоставил концепцию о том, что быть очень одаренным или умным, связано с психологическим и физиологическим перевозбудимостью. Чаще всего это внезапный всплеск энергии к определенной ситуации или теме. Такой всплеск энергии проявляется по-разному. Например, соревнования, компульсивная организация, компульсивные разговоры, импульсивные поведения и так далее. Согласно исследованию университета Кибангсан в Малайзии, Предполагает, что одаренные ученики, которых часто называют проблемными, из-за их интенсивного поведения следует им оказать помощь и понимание в борьбе со своей перевозбудимостью. Проблема номер пять. Умные люди слишком много анализируют. Ты когда-нибудь восхищался своими умственными способностями? Что же? Это желание постоянно анализировать имеет прочную связь с твоим интеллектом. Это может быть связано с тем, что ты очень много читал книг и продолжаешь читать и изучать новые материалы. Согласно теории Рута, ты испытывал стресс или довольно сильное психологическое напряжение и под действием этого психологического напряжения ты начал часто анализировать. Допустим, ты получил отрицательный отзыв от другого человека о себе и ты начинаешь размышлять над тем, что ему не понравилось в тебе и в твоих действиях. Как ни странно, это оказывает на тебя психологическое давление и довольно часто вызывает у тебя стресс и чувство беспокойства, хотя ты мог просто пожать плечами и двигаться дальше. И последняя проблема номер 6. Умные люди очень много переживают стрессовые состояния. По мне так, здесь нет ничего удивительного когда ты в последний раз испытывал такое чувство. Наверное, давно, так? Но, учитывая объем их анализа, это должно было в конечном итоге привести к этому. Часто говорят, что умные люди – одни из самых беспокоящихся людей в мире. Нет ни войны, но эй! Со всеми этими стрессами, которые они так часто испытывают, их тоже можно было бы назвать войнами. Исследование Карибского только дополняет эту идею, что те, у кого высокий IQ и, вероятно, проявляют перевозбудимость, часто страдают от стресса. Это означает, что с психологической точки зрения такие люди часто задумываются и испытывают стресс из-за определенных ситуаций. Стресс, стресс, стресс. Получается, чем больше ты думаешь и анализируешь определенную ситуацию, в котором что-то обязательно пойдет не так, то тем вероятнее, что это приведет тебя в стрессовое состояние. И на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам полезным, увлекательным, интересным и познавательным, то обязательно, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также не забудьте нажать на колокольчик и включить все уведомления, для того, чтобы не пропустить новые и полезные видео. А вот еще парочку интересных видео с моего канала. Приятного вам просмотра! Увидимся совсем скоро. Пока.